Колесо мечты, жизнь задом наперед, все наоборот, Поперек судьбы ты, Серенькая мышь, хочешь копить, встаешь на дыбы Во все тяжкие, мечтаешь дотронуться до Божьей бороды. Ты в игре, как суперсоник, светишься чтоб спокойно жить, Истекая срок, ну увы, не твои сизифовы. Мне руки на, но еще чуть-чуть и закончим.